Банк без моего разрешения стагнировал операцию. Я скриншот успел понаделать, и следов не осталось. А скриншоты-то понаделаны. Почему? Как? На каком основании была операция проведена успешно, а потом была стагнирована?